Москва слезам не верит, так что не жди, что в тебя поверит. Москва, Москва слезам не верит. Москва не Сибирь, но лик мороз, чем Сибирь. В сети душе много мороза, неважно, важно, как тепло Одеваются Их невозможно согревать, теплая одежда, надежда. Говорят, умирает последний, но в Москве она давно уже умерла. Москва слезам не верит, так что не жди, что в тебя поверит. Москва слезам не верит, так что не жди, что в тебя поверит. Moscow is not Moscow is not in Russia no, they not Russian, I am Russian Why are they a big city, so they are a big city I want Потерять свою душу. Московская душа, явно не русская душа. Она рановдушна, но сибирская душа, русская душа. Пойдем в Сибири дайте нам столицу России. Москва слизом не верит. Жди, что в тебя поверит, Москва с не верит, так что не жди, что в тебя поверит, Москва.